штан уже не спустился почти. место куда мы пойдем и соответственно объект который будем снимать О, дерево и пришел еще час его снять хотя оно уже зелененькое еще рановато привет друзья 8 мая предверие праздника великого победы у меня к сожалению все родственники ушли уже кто воевал но всех поздравляю с победой. Могу одно сказать, враг будет разбит однозначно. Но речь сегодня пойдет. А я сегодня продолжаю запись видео, тема которые я решил записать. Посвящаю ее плоскоземельщикам. Мое отношение к формам вы знаете. А потом раздвоя... раздвояется, расстраяется. научным теориям тоже, поэтому... Но для них есть хорошая новость. Короче, неизвестно, что это такое. Плохая новость состоит в том, что сферы как бы в нашей природе встречаются чаще, чем какие-то плоские блины. Но ну, наконец-таки дошли. Ну, этот опыт подсказывает, да. Есть, систематически какие-то исследования приводят к этому. Поэтому формы тел, как правило, это стремятся к таким фигурам. Они а к блинам <соединяющие> с загнутыми краями. Тем более я такие загнутые краи видел только, знаете, в эти <соединяющие> растения, которые плавают на воде. У нас в этом зоологическом музее такие есть. Это что касается плохих новостей. Но хорошая новость состоит в том, что я в одном с ними солидарен, да, это при работе с пейзажной фотографией геометрические искажения, соответственно, все, что связано с широким углом, для меня запретный плод. Поэтому, смотрим, геометрия, выбор 75 мм, 85 мм и больше. Поэтому, ну вот, в этом плане я с ними солидарен. Геометрия должна быть правильной, плоской пейзажной фотографии, в городской фотографии, в архитектуре. Надеюсь, не будет скучно. Да, найдутся те, кто спросит, кто для нас враг, кто для вас враг. Ну, для меня враг так же, как и в армии всегда был. Тот, кто по ту сторону прицела. Вот это враг. Ну, в нашем случае это по ту сторону видоискателя. Пока. Так вот, моя нелюбовь к широкоугольным объективам, связана не только с геометрией, много ну, скажут, ну вот как же так ландскейп снимает же широким углом, много фотографий. Давайте <coughs> в чем дело. Они разные по качеству. Я не говорю про широкий угол как таковой. Я говорю про геометрические искажения этих объективов. Я снимал оптикой Апа, Сирнарон, тот же самый, <coughs> который делает <coughs> разные компании в Германии и в Японии. В том числе симметричная конструкция объективов которые не дают таких искажений. Это сложная конструкция. Обязательным элементом асферические линзы идут в такой оптике. Поэтому даже при большом угле 90 градусов и больше эти объективы не дают геометрических искажений. Это достаточно дорогая оптика. Поэтому если у вас есть возможность такую приобрести, ставьте улейки. У CESA есть такие объективы. Вот первый. Правило первое. Найдите геометрический объект правильный Фотографируйте его, после этого вы увидите, является ли ваш объектив правильным, с точки зрения плоской земельчика, и собственно говоря, или вы неправильно выставили плоскость. Это первое правило. Предположим, что у вас все получилось, и геометрия в кадре по краям, и в центре у вас абсолютно ровная, то есть дома не кривые, деревья не кривые, столбы тоже, ну и дороги тоже ровные. С этого момента вступает второе правило. Если же у вас это не получилось, то в случае, если вы проверили и обнаружили, что объектив имеет геометрические искажения, не, расч... не отчаиваетесь, э есть выход из этой ситуации, да, поскольку линии объектива искажения, они определенным образом, геометрия объектива, вы его изучаете. И после того, как вы поймете, как это работает, вы сможете искать точки съемки, которые позволят вам эти искажения минимизировать. У любого объектива такие точки есть. В качестве примера я приведу ссылку на моего подписчика в Восточной Европе. Зовут его Ненад. Он снимает ролифлексом 30-х годов. КА4Б это такая же машинка, как у меня ролифлекс автомат, ну с классическим объективом, да стандартным и широкоугольником кором на пленку с фокусным расстоянием 28 миллиметров снимает он не на цифру, на цифру тоже снимает, но снимает на пленку с объективом 2.8 по или 2 на, на 28 миллиметров это очень ну широкоугольный объектив посмотрите на его пейзажи посмотрите на его геометрию как он своим мастерским глазом определил эти точки и имея опыт уже работы с этой оптикой создает то что фотографии которым невозможно предаться по геометрии вы сразу поймете о чем я хотел вам сказать это второе правило третий возможный вариант у вас не получается геометрия у вас поползла улетела ну в таком случае вступает в силу третье правило если кадр действительно уникальный и вы хотите поправить есть замечательный инструмент Adobe Photoshop, Light даже тот же самый, который я пользуюсь на планшете, на телефоне, который позволяет вам, если вы пока не опытный фотограф, автоматически построить геометрию кадра. Там есть такой движок, изменить, ну и, соответственно, автоматически изменить геометрию. Он вам обрежет кадр и вытянет таким образом, чтобы геометрия поправилась. Ну, на основании тех данных, которые вот эти программы пользуются называемый интеллект, как сейчас говорят. Ну, если интеллект у вас у самого больше разума, то, соответственно, вы вручную это сможете сделать в горизонтальной вертикальной плоскости. Но потом это все обрежете, и все будет хорошо. Это правило номер три. Пока я тут по магазам хожу, в большом магазине, посмотрим сейчас. Ну, Подумайте над моими словами и задайте себе вопрос, что с чего начать. Иногда полезно сходить в магаз с самого утра, пока еще народ не пошел. Четвертое правило. Предположим, вам нужно снять широкий угол. Вы находитесь в таком месте, где ограничены в весе. Соответственно, вы не берете широкоугольный объектив. Или у вас его нет. А вы Есть решение? В фотошопе вы можете склеить несколько изображений. Например, мой объектив с фокусом 75-85, который вообще не дает никаких геометрических искажений, да? я могу склеить любое количество фотографий. Ну, соответственно, вы экспозиция одинаково желательно, хотя коррекция рассматривается. И склеите их со штатива, снимите несколько кадров, склеите и все получится. Да, самое главное будет плоская земля. Если вы получите большую качественную картину Без искажений Ну и Люди, которые будут смотреть с удовольствием Эти фотографии ну, Кому будет интересно, в интернете много роликов В принципе, можно попробовать самому сделать это Записать, если интересно будет Жду вас Ну и пятое правило, заключительное Улыбайтесь радуйтесь солнцу, жизнью и прежде чем нажать на спусковой крючок вашего фотоаппарата, посмотрите, задумайтесь, оцените возможности ваши. Осмотритесь вокруг. Будьте наблюдательными. И у вас всегда будет в кадре плоская земля. Всегда будет без искажений. Всегда будет интересно. Подписывайтесь на канал. С вами был Фавионыч. Пока.